Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Это видео об электронных устройствах, способных ограничить потребляемую мощность электрических приборов с индуктивной или резистивной нагрузкой. Самым распространенным регулятором мощности сегодня является устройство, работающее с использованием Симистор. Наверняка вам ранее уже встречалось что-то подобное. Это Китайский регулятор мощности, способный управлять нагрузкой до 4 кВт. Он отлично справляется с ограничением потребляемой мощности электрических приборов, но только тех, внутреннее сопротивление которых не меняется под воздействием изменения температуры или других влияющих факторов. А также существуют и другие устройства, которые также способны ограничивать потребляемую мощность электрических устройств. Но, к примеру, вот это устройство, в отличие от семисторного регулятора мощности, не позволяет бесконтрольно расти силе электрического тока вне зависимости от внутреннего сопротивления нагрузки. Сейчас я покажу, как работает этот регулятор мощности со стабилизатором тока и семисторный регулятор мощности Для начала я предлагаю рассмотреть работу вот этого регулятора мощности семисторного регулятора мощности В качестве нагрузки к нему я подключил электрический фен строительный потребляемая мощность которого 2 киловатта, кВт и вот этот электрический нагревательный прибор потребляемая мощность которого 1,6 кВт Итак, подадим питание на регулятор мощности. Сейчас мы включим, вернее, тут уже включено на всю мощность 1,6 кВт нагревательный прибор. Теперь даем нагрузку регулятором мощности. Токовые клещи показывают ток, грубо говоря, 7 А. И теперь смотрим что будет если мы э, включим второе устройство электрический фен подключаю его на всю мощность и смотрим на ток как вы можете понимать включив второе устройство мы изменили внутреннее сопротивление цепи, соответственно, без стабилизации тока регулятор мощности не способен, не способен стабилизировать потребляемую мощность. В зависимости от изменения сопротивления цепи, изменяется и сила тока. Добавляем еще мощности. И мы можем увидеть, что сила тока в значительной степени изменилась, так как сопротивление электрической цепи очень сильно поменялось. Отключив фен, мы видим, что ток вернулся в изначальное положение. Итог этого теста можно подвести двумя словами. Регулятор мощности не способен стабилизировать потребляемую мощность при изменении электрического сопротивления в цепи нагрузки. Ну а теперь я предлагаю проделать точно такой же опыт, но уже с устройством со стабилизацией тока. Подадим питание на устройство. Условия проведения опыта будут точно такими же. То есть, вначале мы создадим определенное сопротивление, подключив в нагрузку один нагревательный прибор. Предварительно на устройстве будет выставлено ограничение максимального тока в 7 А, так как это устройство потребляет не более 7 А. После чего мы подключим второе электрическое устройство с потреблением в 2 кВт и током 8,6 ампера. Соответственно, подключив второе устройство, мы создадим условия изменения внутреннего сопротивления в цепи, и регулятор тока должен стабилизировать ток, не дать ему бесконтрольно расти. Итак, включаем нагревательный прибор на всю мощность. Делаем стабилизацию тока на уровне, ампер так наш регулятор э, наш обогреватель работает на всю мощность потребляемый ток 6,5 ампер и теперь включаем нагрузку, дополнительную нагрузку для изменения сопротивления в цепи. И вот что у нас происходит. Оба устройства работают в половину своей мощности, потому как устройство стабилизации тока не позволяет бесконтрольно расти электрическому току. А для, работы, для полноценной работы этих двух устройств необходима сила тока значительно выше. И сейчас мы ее обеспечим. Как вы можете увидеть, для полноценной работы этих двух устройств требуется ток в 13, 13 и 2, даже в 13, почти в 13,5 ампер. Вот теперь и нагревательный прибор, и электрический фен работают на всю мощность. При необходимости мы опять же можем ограничить ток. Вот, к примеру, 9 с лишним ампер соответственно общая нагрузка теперь работает с силой тока не превышающим установленное значение это можно сделать еще и еще на тот уровень который нам необходим Итак, ребята, я показал вам два типа устройства, способных управлять потребляемой мощностью подключаемой нагрузки. Но, повторюсь, если в первом случае, когда мы тестировали регулятор мощности, семисторный регулятор мощности, мы выявили то, что это устройство управляет нагрузкой исключительно путем изменения напряжения в цепи, соответственно, при изменении сопротивление в электрической цепи нагрузки, ток, соответственно, будет изменяться. И для поддержания того или, или иного значения потоку необходимо в ручном режиме делать подстройку, что не очень удобно. То есть это устройство отлично подходит для использования там, где сопротивление в цепи не меняется. Это могут быть, либо меняются в незначительной степени, это могут быть какие-то спиральные нагреватели, либо это, могут быть, это может быть управление трансформатором, где сопротивление, как я уже сказал, стабильно не изменяется. Соответственно, та нагрузка, которая нам нужна, мы ее можем выставить однажды, и она будет поддерживаться постоянно, так как сопротивление в цепи. Но если мы э, пытаемся управлять нагрузкой там, где, к примеру, в зависимости от изменения температуры, изменяется сопротивление в цепи или от каких-то других э, немаловажных факторов, то нам потребуется устройство со стабилизацией тока. Этот регулятор мощности способен поддерживать э, ту силу тока, которую мы установим. Первоначально Это устройство будет поддерживать Определенную силу тока Вне зависимости от Изменения сопротивления в электрической цепи нагрузки Итак Если вам понравилось это видео ребят, Пожалуйста ставьте лайки Заходите на мой канал почаще И вы увидите еще много И много интересного Всем пока